что будет происходить в вашей жизни в период с 9 мая по 1 июня? Именно в это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Близнецы. Для вас Близнецы непосредственно связаны с девятым домом. Девятый дом это... Дальние поездки это путешествия, это заграница, это туризм, работа в туризме, это работа с иностранными организациями, это иностранные языки, это изучение и преподавание в вузах, это вопросы связанные с какой-то чужой философией, с юридическими моментами. Ну, что еще? В общем-то, наверное, все. Самое главное я перечислила. Сама по себе Венера здесь будет очень активна. В Близнецах она носит характер такой, знаете, легкий, поверхностный, любознательный. Она очень любит общаться, она любит единомышленников, то есть она старается как-то соединяться с теми людьми, которые ей близки по духу. Очень легко в этот период знакомиться где-то на каких-то крупных мероприятиях, может быть там библиотеках, то на основе общих интересов, хобби, увлечений. И несмотря на то, что в это время глубина чувств не будет слишком сильной стороной отношений, важны разнообразия, свежие впечатлений, но тем не менее шанс познакомиться будет значительно легкий и простой. Ну и найти единомышленников для каких-то дальнейших совместных дел. Но теперь давайте смотреть более подробно. С 11 числа у нас... У вас, вернее, включится дом, связанный с какими-то, с, с деньгами чужих, ой, с чужими деньгами. С чужими деньгами, деньгами партнеров, с чужими ресурсами, с сексом, с опасными ситуациями, с эзотерикой. В общем-то, до 11 мая желательно вопросы по этим темам закрыть или ничего нового не начинать. По крайней мере, в долг брать нельзя, вступать в сексуальные отношения нежелательно. А вот рассчитаться с долгами ⁇ хорошее дело, отличное. Если собираетесь кому-то что-то одалживать, то хотя бы после 11-го будет больше шансов, что вам эти деньги вернут. Теперь, следующий момент. С 14 мая Юпитер перейдет в знак зодиака Рыбы. Здесь для вас Рыба является дом работы символическим так, перепроверим да все правильно работы и несмотря на то что здесь уже долгое время находится Нептун, он себя здесь очень хорошо чувствует он помогает тем кто занят в каких-то творческих сферах ну во первых сюда подходит и юридическое направление работа с бумагами программное обеспечение врачи психологи Работа, связанная с морем, с кораблями, с езду, ну, с схождением по морю. Что еще сюда подходит? Вода, вода, путешествия могут подходить. Работа с иностранцами тоже сюда подходит. В общем-то, для вас эти сферы, возможно, уже длительное время достаточно активны в данные направления. Ну и плюс еще и сюда подходит Юпитер о, а Юпитер тут вообще красавчик он дает возможность как-то прояснить ситуацию в сфере работы он дает возможность может быть поменять ее на какую-то другую может быть выбрать какое-то другое направление связанное с психологией с эзотерикой может быть здесь еще идет ну, очень сильно просматривается знаете, какой-то Деятельность связана с благотворительностью. Если врачи, врачебная деятельность, то больше, знаете, здесь такая терапия, терапевтическая деятельность. Что-то для людей, связанное с помощью людям, с помощью бли... не близким, а людям, всем людям. И, и Юпитер, Юпитер здесь пробудет до 28 восьмого июля и будет вам помогать в реализации себя в данных сферах в данных направлениях сюда кстати еще подходит ну что те кто занимается кино художество музыка ну, да все что связано с творчеством на моменте в мае он будет здесь будет формироваться после 15 числа благоприятный аспект от Марса сейчас я попробую построить. Вот здесь еще не показано, будет после 15 числа. Аспект от Марса к Нептуну до конца месяца будет формироваться тригон, который будет помогать вам, поддерживать вас в ваших карьерных устремлениях. Ну и будет помогать вам проявлять активность в рабочих моментах. Хорошо, с 16 мая. С 16. Здесь у вас идет такое прекрасное тригон от Венеры к Сатурну вот он Сатурн, Сатурн у нас в зоне в любви, у вас активизируется сфера любовных возможностей и вы знаете, здесь у вас идет такая опять же тема за границей смотрите, те, кого интересует любовь, хобби какая-то личная реализация по увлечениям, то вам намек на все, что связано со всем, что связано с темой далеко далеко, поездки, путешествия иностранные инвестиции, ну понятно, что сейчас коронавирус все это осуществить достаточно сложно. Но у вас такие указания, по-другому я их прочесть не могу. Не очень благоприятная ситуация продолжается по теме кредитования. Нежелательно брать в долг, одалживать и тем более тратить деньги на развлечения. Постарайтесь как-то быть более сдержанными в своих тратах. Хорошо, с 23 мая... Сатурн становится ретроградным вплоть до 11 октября. Будьте внимательны, что для вас это ваша сфера семьи. Ой, извините, не семьи, а любви. То есть это могут быть какие-то проволочки в любовных делах, в делах, связанных с вашей творческой реализацией, с вашими детьми. Что-то может идти знаете, со сложностями, с какими-то такими пробуксовками. Может быть, даже что-то придется отложить на осень. Ну, будете в курсе. Если будет что-то идти не так, как вам хотелось бы, то хотя бы будете понимать, почему. С 25 мая по 30 Венера соединяется с Меркурием. В вашем доме, опять же, дальних поездок, путешествий. Ну, конечно, повезет больше всего тем, кто по 9 дому занят. Это умение договариваться, это грациозность речи, это изысканность речи, это умение проявлять дипломатичность. Ну, идеально, конечно, это будет работать в партнерстве с иностранцами. И еще это касается преподавания или обучения в вузах. Ну, а также поездки, путешествия тоже должны пройти удачно. Несмотря на то, что здесь формируется неблагоприятный аспект к Меркурию, это указание на то, что постарайтесь в период с 25 по 30 не делать никаких финансовых вложений во что-то дальнее. Хотя, в принципе, если вы потратите на путешествие, то ничего страшного не произойдет. Самый худший вариант, это если вы останетесь дома, будете работать. Вообще, вот с 25 по 30 неблагоприятное время для работы. Это время, когда лучше вообще отвлечься и заняться чем-то другим, более приятным. Тем более, что 30 мая Венера становится ретроградным. Ретроградный в вашем девятом доме. И хочешь не хочешь, но по делам этого дома будут какие-то ситуации, когда нужно будет к ним вернуться. Что-то доделать ранее начатое, не доделать. Договариваться будет очень тяжело, продвигать проекты связанные с иностранными инвестициями тоже будет далеко, достаточно сложно будет постоянно что-то переноситься что-то нужно будет дорабатывать доучивать, пересдавать, переделывать в общем-то заканчивать но более подробно мы посмотрим в следующем периоде ну а пока мы посмотрим что нам подскажет Таро с астрологией мы закончили Таро нам поможет разобраться более детально в основных сферах Ну для начала, как будут воспринимать окружающие представители знака, зодиака, весы туз кубков лучше представить нельзя вы будете очень благосклонны будете очень приятны будете эмоциональны, будете общительны вы будете всем нравиться такие будете душечки просто хорошо, что будет происходить в ваших финансовых делах Отшельник, ну это ситуация, когда нужно будет немножечко поясок свой затянуть, быть более экономными и осторожными в своих тратах. Но давайте я уточню, да, здесь есть указание на то, что может быть элементарно в отпуск поедете, потому что по четверочке кубков, знаете, здесь может быть или отсутствие каких-то активных действий на работе, а может быть отпуска может быть отсутствие клиентов ну в связи с локдауном ну, все может быть когда его там отменить неизвестно, хорошо давайте посмотрим, что ожидает представитель знака зодиака весы в работе в карьере ну общем, что, как тут резонирует ли финансовая сфера восьмерка жезлов, это путешествие это какое-то движение вперед ну, смотрите, здесь либо поиск новых возможностей, либо вы просто куда-то уезжаете отдохнуть Потому что здесь развилка, вы на перепуте стоите Ну, давайте посмотрим угу. а Здесь ситуация будет связана с, с королем Вот, сейчас я вам покажу С королем жезлов, О, с королем мечей Это воздушный знак, очень такой прагматичный, практичный мужчина Он, возможно, работает с металлом может относиться к воздушной стихии близнецы так же как и весы или водолей и вот вы знаете он может вас держать при себе не отпускать и при этом может вам еще и помогать материально то есть хороший ну, просто оказывать вам помощь как покровитель вам идет по работе ну пока вы остаетесь на том месте где есть я так понимаю хорошо давайте зададим вопрос благоприятный или Сейчас время для весов, для того, чтобы поменять работу. Для того, чтобы поменять. Давайте посмотрим. Мир, да, можете менять. Для тех, кто созрел. Хорошо. Следующий вопрос. Как сложится ситуация для тех весов, которые имеют стабильные, длительные взаимоотношения в паре? В данном периоде. Луна. Но здесь ситуация, знаете, она какая-то неясная, что-то непонятное. Здесь, может быть, какая-то об... ситуация связана с обманами или нервозной обстановкой, беспокойством, болезнями. Но давайте уточним, что же тут такое. М -м -м. Выяснение отношений идет. Выяснение отношений, причем, вы знаете, здесь что-то вы хотите э -э вывести наружу. Есть тайны, есть секреты, и есть необходимость это все выяснить. По тузу мечей и дьяволу вы хотите прояснить ситуацию. Ситуация будет проясняться, чтобы уйти от луны, уйти вот от этого дьявола. Ну а может быть наоборот, вас как раз по дьяволу и тянет, вывести все тайное наружу. Хорошо, что будет... Ну, здесь, понимаете, здесь не обязательно, что там прям какие-то жесткие обманы могут быть там в доме, в семье. Ну, просто то, что вас мучало, то, что вас терзало долгое время, оно, наконец-то, должно ну, выйти наружу. Вы должны его достать. Вы должны выяснить отношения. Вот ну, есть у вас такая необходимость, появится в данном периоде. Почему может получиться. Насколько вам это нужно, не знаю, но... Тем не менее, у вас такая необходимость возникнет. Ваше личное желание по дьяволу, это искушение. Знаете, это когда хочется, очень сильно хочется. А надо или нет, неизвестно на самом деле. То есть, что будет после того, как вы это получите, неизвестно. Хорошо, что ждает представитель знака Зодиака Весы в любви? Король мечей. Вот он, ваш король. Кстати, он вам и помогает. Может быть, это один и тот же даже человек. Но это если говорить о девочках. да, здесь идет помощь от него ой, такие идут ой, радость, такие карты приятные четверочка жезлов, здесь щебечет общается, что-то вам обещает предлагает, еще и помогает по делу девятка пентаклей, окружает вас заботой, практичные очень, какими-то красивыми вещами, красивыми поступками хорошо, давайте спросим мужчин мужчины, весы что вас ожидает в любовных делах, береза 9 мая по 1 июня Восемь мечей. Клянусь, выброшу ее из колоды, на да меня уже надоело. Ой, мужчины, мужчины. А у вас тут все равно король Пентакли. Смотрите, по мужчинам. Вы думаете о поездке, о дороге и... И... И, и. и все, поездка, дорога, что-то хотите менять. Какие-то изменения хотите внести в свою жизнь. Причем здесь проигрался еще и, Пентакли, и вы король может быть вы думаете о бизнесе, о деньгах о работе или вы думаете, что пока вы наладите свой бизнес, пусть любовь подождет, типа любовь придет после того, когда вы настанете хорошо зарабатывать может быть таким образом любовь придет с деньгами хорошо, давайте спросим, что ждать представители знака зодиака весы в здоровье что ждать по здоровью так ли? Здесь все хорошо. Все четенько. Никто болеть не будет. А если будет, то быстро выстроит. Ну и давайте основной совет для представителей знака для Веси. период с 9 мая по 1 июня. Основной совет. Каким будет главный совет? В 5-8 мечей. Еще и отшельник. Ну, супер. Королева мечей. Девять кубков. Значит, смотрите, я вижу это так. Ну, во-первых, побыть наедине с собой, со своими мыслями, заглянуть внутрь себя, может быть, даже как-то отвлечься от каких-то контактов. Но здесь также есть указание на то, что, особенно если вы женщина, попробуйте себя развлечь. То приятными мероприятиями, легкими, не напряжными, не бойтесь, не бойтесь идти на контакт, не бойтесь знакомиться, не бойтесь идти в коллективе. Если вас приглашают, то идите, идите, проведите немножко как-то время, развлекитесь немножко, потому что слишком слишком вы будете углубляться внутрь себя. Ну что ж, дорогие весы, надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. Комментарии и до встречи в следующих периодах.